Мы еще, домой еще один раз сгоняем, Зуйку закинем, а потом поедем в центр города. Если что, город называется Гамбург. Первый выход в город мы проснулись, покушали и собираемся идти в магазин, чтобы посмотреть, что здесь продается, что сколько стоит. В принципе, надо же купить покушать. Вот. Закупим себе продуктов домой, чтобы.. Было что готовить Может быть даже какие-нибудь морепродукты возьмем Потому что в Гамбурге Очень ценятся морепродукты Идем по очень Живописному месту Только представьте себе Жить в таком месте Здесь кругом одноэтажные Двухэтажные, трехэтажные дома Выше просто нету Кругом лес, красота И такая тишина Я так тихо Еще я такой тишины даже у нас на даче не слышу, когда мы там спать ложимся. Здесь как будто бы реально все выключилось. Уши оглохли. Нам Паша рассказывал, когда они только приехали в Германию. Катя говорит, что не могу, очень тихо. Город Нордерштед. Находится в 20 минутах езды на метро от центра Гамбурга. Население составляет около 100 тысяч человек. Архитектура Нордерштата очень похожа на спальные районы Гамбурга. Очень трудно визуально распознать, где заканчивается один город начинается начинает с другой. В некоторых местах границы городов проходят прямо посередине улицы, поэтому одна ее сторона находится в Гамбурге, а другая в Нордерштате. Эти два города находятся еще и в разных федеральных землях, что означает наличие разных законов, правил и вообще может кардинально влиять на жизнь жителей. Например, в Гамбурге среднее школьное образование получается за 12 классов, а в Нордерштате в школьный курс растянут на 13 лет. Вот и получается, что на одной улице одна система образования, а на соседней уже другая. что ну, здесь я ты здесь вообще категорически не покупаешь. Я не покупаю немецкие сладости. Почему? Показать, потому что они опасны, здоровы. Ты да, Нас не здоровы. Чего шепотом? На все никто не понимает. Может, ты Катя была права. Русскоговорящих жителей бывшего СНГ мы встретили очень много. Да, и сами немцы неплохо понимают русский язык. Это поедим молоко, наверное. Это еще кефир, но, ну, по-моему, в необычной упаковке для йогурта. Кефир Яйца. такой стоит 60 центов. Нет, пока нет. Такое малиновое, не знаю. Ага. А тут что-то такое кексиковое. А вот и печеньки, я не знаю. Я уже выбрала мармелад и вот картошечки и палочки черные. Браво. Это такой эм, зефир с лошадкой на пакетике и там бабочки, сердечки и что-то еще. В общем, порядок сам в магазине, естественно, европейский. Один килограмм куриного филе стоит тысячу рублей исходя из этой суммы можете сами представить насколько здесь дороже зато киндер сюрпризы гораздо дешевле у нас киндер сюрприз стоит 100 с лишним рублей а здесь всего 50 где была там ну, что там было Ждали слою, пока она там наиграет. Что? Я не знаю, где он. Вон там. Он убежал. Я начинаю собирать новую коллекцию, но мне кажется, это какая-то разновидность дуба. Похоже на дуб. Такая промежутки между... Частями есть и заостренные они, они круглые Закупились по полной всякой мелочевкой в магазине и шлепаем домой Солнышко разгулялось, погода разошлась, с утра шел дождик, но сейчас погодка просто шепчет Ой, И говорят, что зима здесь именно такая холоднее не бывает Иногда бывает так, что выпадает снег Но это крайне редко и больше похоже на катаклизм. Вон даже мужики в футболках ходят. Железнодорожные пути, на которых мы вчера приехали. И посмотрите, какое здесь огромное количество велосипедов. Люди приезжают к метро и оставляют здесь велосипеды. Просто без присмотра многие даже не пристегнуты Вон. и едут по своим делам на работу в город красота Ой, Ой, пап, едаешь, что, это? что тоже пойдут в коллекцию наверно их можно подсушить вот так. я ягоды возьму по-моему на черемухами Похоже или что-то такое да, похож да, похоже на черем Еще похоже на крыс винограда Но это надо посмотреть по соку Потому что виноград сам черный А сок у него внутри фиолетовый Какие биног... красивые дома здесь, а, посмотрите Красотень хотя я да. вот начала коллекцию собирать Вот из разных стран да? Я сама не знаю, что это но Похоже, какой-то разновидность дуба, по-моему Арина осталась дома с Катей и Зоей А мы втроем решили отправиться в центр Гамбурга Под вечер погулять И посмотреть, как выглядит Гамбург вечером Посмотреть, какие тут бывают музеи И мы пойдем в музей Современного искусства. Вот. Ура! Это же 10 евро, а нужно двенадцать. Стой. Ну вот, все, молодец. Он дает. Спускаемся в немецкое метро. Не обнаруживаем здесь ни одного турникета. Ждем. Надо разобраться, в какую сторону нам ехать, чтобы попасть в центр города. Да, все правильно. Вот, метро под открытым небом. Очень чистенько и свободно. И нет турникетов. Любой станции метро в таком вот аппарате можно купить себе билет на целый день. Да, Марин? Карта метрополитена Гаморга и его окрестности. Марин, что ты думаешь о немецком метро? Ну... Чем оно отличается от нашего? Нашего? Ну, если только оно есть! Не под землей, а вот, скажем, на А еще что? Виды красивые. найстер Лангенхорн-Маркт. links. в самый центр Гамбурга. И идем по очень красивым улицам. Потихоньку смеркается. И пока есть свет, мы что-нибудь посмотрим. Все хорошо. Гамбург второй по величине город в Германии, расположен в место впадения реки Эльбы в Северное море. Население составляет почти 2 миллиона человек. На гербе и флаге Гамбурга изображены ворота городской крепости, и гамбург часто называют за это воротами в мир. Город очень похож на наш центр, как будто ты гуляешь по Москве, в самом центре. Похож, действительно. Только это в другой стране и в другом городе. Мы пока еще не знаем, что это за место. Какое-то очень красивое сооружение Потолок, стены, красота одно Я была под впечатлением от этих птиц. Мы поехали домой и на следующий день вернулись на то же место. Уже с намерением покормили голодную стали. Да, я думаю, что я рок На реке Эльба. Вот они. Гамбург это крупнейший пор в Германии, второй по величине в Европе, а в мире занимает девятое место. Промышленный район порта включает в себя верфи, нефтепереворабатывающие предприятия и фабрики по обработке зарубежного сырья. В порту Гамбурга разгружают огромное количество торговых кораблей, перевозящих все, начиная от промышленного оборудования, автомобилей, металлолома и заканчивая картоном, чаем и какао. Это станция метро. И дети, приезжающие на экскурсии в порт, выходят прямо из метро со своими преподавателями, маленькими своими портфельчиками, такими же маленькими, как у наших малышей. Мам! Дай по жопе! Дай вот! Такие же малыши да, ходят с портфельчиками. Да, котята? Да. Ваши ровесники? Вкусный хлебуш. Буль-буль-буль? Да. Станция метро, которая приводит тебя прямо в порт, называется Баумвай. Выходишь здесь, переходишь дорожку и попадаешь прямо сразу в порт лодкам, кораблям и всякой морской красоте. Идем в Эльскую филармонию. В 1875 году здесь был построен самый большой склад в порту Гамбурга. Кайзер-Шпайхер. На складе хранились какао, табак и чай до 1990-х годов. Высота 26-этажного здания составляет 110 метров. Здание спроектировано как культурно-жилой центр. Кроме большого концертного зала на 2006 мест и малого зала на 550 мест, в здании расположен отель на 244 комнаты, 45 квартир, магазины, рестораны и парковка. На восьмом этаже имеется смотровая площадка, открытая для свободного посещения. Офигеть! Вот это... Вот это порт. Вот теперь сразу понятно, насколько он здоровенный, да? Но видок, конечно, нифига не экологичный. Каждый день до 17 тысяч гостей стекаются в Хаффин-сити, чтобы осмотреть город и гавань. Это ставит филармонию в ряд самых популярных достопримечательностей Европы. Расскажи что-нибудь о климате Германии. По-моему, тут ну, все время так, особенно в октябре и в ноябре. В общем... Когда ты где-нибудь в интересном месте, когда, ну, если родители считают, что это место интересное, но я что? не считаю это интересным местом. Во-первых, хмурая погода. Во-вторых, что то смотреть -то. Просто на дома? Ну понятно.